гады блядь, себе приравняли небесный цвет вот этот голуб, голубой голубая луна да, и тем Черт, самым блядь. получается что оскорбительный цвет им знаешь я... какой у них должен быть коричневый <с> давай давай давай вали его вали его вали Охереть! это мне бежать. Да может мотоцикл у них угнать? Нет. Конечно, забирай. Видите петушары еще четыре вот этих задних? Блю. Да боря синий. Вот она. Угу. Они тебя видели походу? Да давить да едет. Нет, нет. Ушел вниз. Не ушел. Нет, он... нет, нет, забаги. <звы> вот теперь он не ушел еще, ты понял? Что... Теперь, вот теперь ушел. ушел. <звы> Че-то чувак потерялся, видать, нежданчик. Для него Больно а? он как-то потерял. Потери, О, зон, Мирада. А там мирада была, блин, она безопаснее. И как раз а она не, более... На ней, на, ней, на ней по этим горам сейчас ехать тяжело. А, а, нет! Что я сделал? В этой жизни. Плохого. Как я лечу, блин. И попасть никто не может. Ой, тело сидело прямо возле Ты видел? Сзади тебя. тебя, Тимиркан Я понял Ой, еще один лежит Я понял Сейф! Сейф! Сейф! Ой, ой, ой, ой, Вот сюда вот Все, тормози, тормози, Тимиркан Тормози Да пусть, пусть, пусть уходит, пусть уходит Нормально, нормально Вот здесь вот где-нибудь Поджимайся и лекайся Приди еще навернулся бы сейчас. Ты видишь, Фу, я всех проехал. <свят> Просто здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, я врач. Посмотри, где они, эти вот литки. Зря. Да, они меня не видят. Да, конечно. А, не не видишь. Шют уже в твою сторону. А тебе в зону уходить. И как да. раз к ним. Вот, возле машины, возле машины. Возле какой машины? Вот сейчас вот прям машина стоит правее чуть-чуть. Но -то они за горкой, тебе их не видно сейчас. Вот прям за этой горкой, сейчас вот... левее. Нет, левее. Там машина будет стоять, и они возле машины вон выстрелили. Не видно даже. Ой, бля, вот этого надо убивать. Он вообще в другую сторону стреляет. Убивай его, позой. Убей его, убей, пока никто не слышит тебя, и он там пока с кем-то. Дед едет, едет прямо на нас. Ты видал? Ты видел, как я улетел? Видел? Блин, пацаны! Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи!